Ребята, всем привет, с вами Димас, оператор Антон. Мы для вас сегодня решили приготовить большой соус, экспериментальный, такой сезонный, из черной смородины. Для этого нам понадобится черная смородина, крупную довольно-таки мы собрали, чеснок, красный перец, чили, сахар, паприка молотая, сладкая. Это у нас получается кориандр молотый, соль. И перец молотый тоже для начала что мы будем делать мы возьмем блендер и будем блендеровать нашу черную смородину Ребят, вот мы добавляем наш чеснок и острый перец чили. Вот, уже закипело. Все остальное мы до этого уже добавили. Соль, сахар. Убавляем на однушечку. Красный, красный перец, паприку молотую сладкую и кориандр молотый. Вот, ждем 5 минут, кипит на медленном огне. Раскладываем уже, баночком закрываем. Аромат прикольный такой, что-то мне казалось как будто цвекло. <laughs> может кислота какая-то. попробуем, ну, такой кисленький хороший, чуть сладенький отдает, есть нотки такие, кисло-сладкий получается. чесночок чувствуется, естественно перец. соус у нас уже кипит, достаточно времени, пять минут точно. Еще раз пробуем. Отлично. Берем сейчас смело, разливаем по баночкам, по нашим и закрываем. Будем прям через край лететь. Я думаю, все получится у нас. Почти. Остатки мы потом съедим. И закрываем плотно. Угу. Отлично. Получился у нас такой великолепный соус из черной смородины. Мы решили сделать с пюре. Если у вас есть сезонная ягода черная смородина, варите такой соус. Прекрасный. Великолепный соус. Он быстро густеет, потому что это пюре. Гуги с вами, Оператор Антон. Всем добра, мира, берегите себя и близких своих. Давайте, пока-пока.